Видео озвучено, не для продажи. Каналом Кирилл Грей. Ссылка на оригинал в описании. Я не видел Тома несколько дней. Что он там делает? Хм. Хм. Эй! Эта игра настолько хороша. О! Это просто фантастика! Сколько возможностей! Я думаю ты должен как-нибудь поиграть со мной. Когда ты закончишь рисовать своего черного господина. Что бы это не значило. Эй, я не просто рисую черных парней. Это мощь. О, да ты прав Ганза. Не могу не отметить сколько у нас тут хренов. Даже не знаю чего больше. Их или Black Brothers. У нас есть даже гибриды. Ну а я что-то отвлекся. Кстати, если ты хочешь попробовать, у меня есть второй VR-шлем. Это дорогие вещи. Как ты их приобрел? Эм. Не беспокойся об этом. Хм. Жуткая трата денег. Но не моих. Так что мне пофиг. а <Скрыл> О, у меня есть возможность трогать предметы, которые я вижу. Делать вещи. Делать вещи, которые я не могу делать в реальной жизни. Где Том? Эй, Ганзо! Эй, Ганзо! Добро пожаловать ко мне! Ябаш траву! Заткнись, Том. Это все, что ты здесь делаешь? Эм, все, что я делал? Конечно, это все! Я чувствую себя как дома. Ганза, здесь было так весело! Ха, ха, ха. Резать эту траву. Теперь я понимаю, почему все в округе ее стригут. <рограем> да уж. Неужели это все, что можно здесь сделать? А, а, а мне заебал? А Чё за нах? Никогда не видел этого раньше. Я не могу поверить, что за столько дней ты не покинул учебную зону. Ты потратил столько времени в игре, чтобы подстричь траву. А мне заебись. Но ты даже не подстригаешь ее дома. Ну, технически это не мой дом. Эй, ребята, хотите присоединиться ко мне и моему клану, чтобы бороться с орденами хури о о о о о о о о о о о Эй, а о горю Их шинкуют на люля кебаб. Даааа! Кстати, фишка данной игры в том, что если умираешь в ней, то подыхаешь и в реальной жизни. Это совсем не круто! Я слишком молод! Кто будет у нас в середине Может ты? Нахрен! Как снять эту хрень? Внимание! Чтобы выйти в реал, надо подождать в безопасности 10 секунд. Да что здесь вообще происходит? Ставка этой игры на реализм и свободу действий. Ух, Флэр! Две минуты и все закончится. Мы не можем ждать две минуты. И звезда. Мне хочется крушить. его убили. Надо глянуть. Не стоит. Фух, было тяжело, но я старался. Спасибо всем тем, кто досмотрел до конца весь этот бред, который я озвучивал. И до скорых встреч. Подписываемся на канал, ставим лайки, если жаждем новых роликов. До скорого.